Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN и выложили на продажу ПЗ-4 Шмальтурм. Смотрели Звездные войны? Там имперские войска летали на вот таких вот истребителях в таком стиле. Выглядели они вот так вот. И если помните, то на вот таком вот летал Дарт Вейдер. Короче говоря, фильм обалденный. Но это уже совсем другая история. Что же касается Шмальтурмом, то его продают за половиной тысячи. И он всем известен именно этим внешним видом. И именно в таком внешнем виде вы его получите, если купите себе данный набор. Без данного каму машина смотрится, ну, прям совсем никакуще, да, исторически, но все-таки он теряет свою вот эту вот изюминку, которая ему добавляется именно вот этим великолепным камом. Что же касается всего остального, что положили в набор. Довольно не кислый наборчик за половиной тысячи. Да, пускай не самая суперская машина на шестом уровне, но какой-никакой это прем, бюджетный, вопросов нет. Порой за эти деньги можно взять себе какую-нибудь семерку. Допустим, за половиной тысячи все не перестаю удивляться. Когда-то разработчики выложили, между прочим, Франкенштанка. Да, пускай голова, но это был Фрэнк. Что касается данного набора. За с половиной Тысячи, получаете целых 14 дней премом, а это у нас в последнее время крайне большая редкость и роскошь. Что касается X5, ребят, в количестве 10 штук это круто, что на все машины, а это значит поможет существенно поднять ту или иную веточку, которую вы пытаетесь прокачать, особенно какие-то сильно унылые. В чем разработчики действительно дали маху? Так это в том, что они положили сюда Абу, светлая сторона. С учетом его внешнего вида и прямой отсылки к Звездным Воинам в отношении имперских войск, то здесь как раз должна была быть темная сторона. Но это мое скромное мнение, как любителя Звездных войн. Пишите свое мнение в комментариях, согласны ли вы со мной. Но в целом положили, да и слава богу. Что касается по 15 штук бустеров. Да, прикольно, классно. Серебро плюс свободка. И с учетом того, что в ближайшее время выйдет новая веточка вз 55 и то и другое, вам очень даже придется ко двору для того, чтобы пополнить свои копилки, пополнить свои запасы, чтобы проще добраться к заветной десятке, если вы планируете качать новую веточку. Открытое все оборудование, не сильно дорогое на уровне, поэтому я не могу сказать, что это прям какая-то ценность, которую положили. Но и на том, как говорится, большой спасибо. 3,5 косаря. Здесь уже сами определяйтесь выгодно или невыгодно, стоит или не стоит. Вопрос в том, нужны ли вам X5 нужны ли вам 14 дней према. Что же касается самой машины, то обзоры на нее вы можете посмотреть у меня на канале. Будут ссылочки вот здесь вверху и обязательно добавлю в описании к данному видео. Переходите смотрите. Ну а для того, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь быстренько на канал и ставьте палец на колокольчик для того, чтобы их не пропускать. Что касается орудия по машине. Здесь, ребят, все банально просто. 4,5 секунды время перезарядки и 160 единиц альфы. Вполне нормально, вполне приемлемо на сегодняшний день, с учетом того, что в каждом новом батл пассе машины средние, как правило, обладают именно такими характеристиками, а порой время перезарядки и больше. Обратите внимание, что ДПМ у данной машины 2165 единиц. И это, между прочим, на 160 единиц практически больше, чем у Т-34 Фалкона восьмого уровня тяжелого танка Почему так? Потому что у него время перезарядки альфа крайне классно сбалансированным. Есть угол склонения вниз, орудия минус 10, удобно отыгрывать на неровностях, но в то же время не позволяет отыгрывать от башни на неровностях, потому что башня у нас практически картонная. Что касается, ребят, времени сведения и разброса, крайне, край, простите, господи, заговариваюсь, крайне приятные, хорошие цифры, которые мы с вами заценим сейчас непосредственно в бою, куда с вами отправляемся. Для постоянных зрителей моего канала сообщаю о том, что на Дискорде, ссылочка есть в описании, добавлены два раздела новости игры, там где публикуются все новости по нашей с вами любимой игре в Таночке. И они там публикуются, как только появляются в официальных источниках. Поэтому вы ничего не пропустите, и вам нет необходимости бегать где-то по разным ресурсам и искать инфу. Вторая новость это то, что там добавился раздельчик, который называется Новости канала. И вот особенно это касается тех ребят, которые писали мне в комментах о том, что GSN выпускаешь крайне много видео в течение дня. Я уже запутался, что я смотрел, что не смотрел. Не успеваю все отслеживать. В этом раздельчике вы найдете информацию о том, какое видео когда было. Превьюшки на него и ссылочки обязательно на видосик. Теперь, ребят, вы уж точно ничего не пропустите. Ну, как ни повод подписаться бы на каналчик вам осталось только. Подписывайтесь, я вам буду безумно благодарен и буду радовать вас все новыми новыми честными обзорами на технику. Едет Шмальтурм вполне нормально. Для среднего танка я не могу сказать, что он прям унылым. Что касается времени сведения, крайне бодро сводится, все классно. Что касается точности, просто обалденная машина. Действительно можешь выцеливать свиные пятаки, которые высовываются где-то. Ну, а вот что касается, ребят, брони, здесь крайне все уныло, пробивается везде, пробивается всеми. Не совсем я понял, откуда по мне стреляли, и только в конце понял, что это был Супер Хелкет. Попытаюсь куда-то перекатиться, но, боюсь, я уже не жилец, поэтому попытаюсь сделать максимум, который от меня можно ожидать сейчас. Иди сюда, едь в ангар. Точность по орудию, как я уже сказал, очень классная, время сведения просто божественное, в отношении перезарядки все суперски, действительно, меньше 4,5 секунд, если бы не только вот этот вот моментик... Э ожидание более крепкого корпуса и более крепкой башни. Хотя бы более крепкой башни, для того, чтобы можно было играть где-нибудь от неровности. Что касается угла склонения, как я говорил, вот сейчас он сыграл в мою пользу. Действительно очень удобно выцеливать кого-то, кто находится где-нибудь в низинке. Сейчас подожду, пока отвлекут, пока он выстрелит. Ну и сейчас можем выкатываться и, пользуясь углом склонения, выцеливать и накидывать ему урона. Очень классное орудие, и если вы любители скорострельного орудия, точного орудия, с хорошим временем сведения, машина однозначно для вас. В том числе машина однозначно для вас, если вы хорошо играете на легких танках, которые не обладают, соответственно, броней вообще никакой. Но единственное, что необходимо будет привыкнуть к тому, что машина ну, существенно отличается по подвижности от легких танков. А вот в отношении того, как ее отыгрывать, я бы не сказал, что отличия какие-то есть. Необходимо постоянно думать по поводу того, чтобы не попадать в засвет. Необходимо не стоять на месте, если вас засветили. Ну и не попадать вот в такие дурные ситуации, как сейчас было у меня с Супер хелкетом. Я немножко, скажу откровенно, растерялся. Не понял, откуда он бросает меня. Ну и сайт, соответственно, из-за этого как бы тычики нахватался, был бы более живым. Но в целом это не помешало мне чего-нибудь сделать для боя, сделать один фраг. Второй, навряд ли, я сейчас зацеплю. Скорее всего, вынесут, вынесли все-таки. Короче говоря, ребят, машинка, я бы сказал, абсолютно нестандартная. Что касается результативности, сейчас посмотрим и обязательно запрыгнем в следующую каточку. Потому что по одной катке данную машину показать... В полном объеме не получается однозначно. Она крайне неровно ведет себя от боя к бою. 620 единиц нанесенного урона. Далеко не фонтан. Фонтан тогда, когда вы на расстоянии можете отыгрывать на каких-то более-менее открытых картах с ровным ландшафтом. Ну вот как-то... Вот так вот, на, на уровне Плинтуса Как я это называю Ну что, запрыгиваем еще в один бой И посмотрим, что мы сможем сделать Главное, чтобы с картой повезло Как я уже сказал, если вы попадаете на данной машине На какой-нибудь ровный ландшафт На котором вы издалека можете По засветам ваших союзников отбрасывать То вам будет крайне кайфово Играться на данной машине Потому что время перезарядки КД, ой, господи, КД э, Альфа и Точность орудия в отношении Допустим, там, времени сведения разброса и, в принципе, точности орудия. Ну, действительно, крайне-крайне кайфовое. Поехали. Не знаю, кто сейчас захочет подсвечивать. Поехали, ребята, это уже хорошо. Есть кому подсветить. Я попытаюсь немножечко сначала похорониться. Подожду, пока <coughs> ребята-соперники попадут в засвет. Ну и, соответственно, от засвета буду отыгрывать. Т-34 решил составить мне компанию. Ну, или я ему. Засвет. Засвет. Давай, Сейчас явно вылезет еще раз По одной простой причине Потому что понял, что тычка в него ни одна не прилетела Ну и соответственно Будет пытаться сейчас вылазить еще раз Ждем товарища Ну, давай Шпиц, покажись пожалуйста еще раз Мне очень сильно надо накидывать Для того, чтобы ребята увидели, что орудие действительно годное Что ж такое это, в конце концов? Не хотят вылазить, не хотят тычки отхватывать. Блин, вроде бы ближе подъезжать желания абсолютно никакого нет. И в то же время надо. Стоялого, стоялого, стоялого. Шпиц решил пойти подобирать игла. Ладно, поехали. Чего уж тут на месте-то стоять постоянно. Кромвель Б. Тоже такой интересный товарищ. Довольно-таки быстро перезаряжается. Подлазить под него желания нет однозначно. Игл. А вот и ты. Ну вот теперь с учетом времени перезарядки игла можно поработать по нему и я думаю, что у меня есть все шансы, чтобы вынести его. Ай фартовый, ай фартовый какой. Ладно, Кромвель Б. Давай, покажись, друг любезный. Углы склонения, работайте на меня. Но не здесь я тебя добрал, так там. Так, спускаемся к вот этому брату. Поможем его бодро разбирать. Нас несколько. Я думаю, что успех будет однозначно за нами. Жаль, не успел добрать. Очень хотелось еще один фраг сделать. Ну что, осталось двое. Двое запас прочности у меня есть главное ездить сейчас кучей вот на данной машине ребят в одиночку вы однозначно не справитесь разве что если вы стоите прям совсем в другом конце карты тогда да тогда вопросов нет тогда будет вам счастье будете себе по засветам отбрасывать ну а в противоположном случае лучше держитесь кучей лучше ездите со своими союзниками ну и соответственно получаете удовлетворение от того что происходит в бою Прощай, друг любезный, отправляем еще одного в ангар и смотрим на результаты боя. В данной катке машина себе показала гораздо лучше. Почему? Потому что мы не полезли сразу вперед, мы не нахватались в блок, мы максимально качественно отыгрывали с учетом УВНов. И за это мы все с вами получаем. Я бы не сказал, что сильно много, потому что все-таки шестой уровень. Это далеко не фармер. Но чистоганом 38 тысяч с учетом активированного прем-аккаунта. И даже за особые достижения и медали мне дали целых 2000 серебро Короче говоря, ребят, если вам нравится вот такой вот э, геймплей, если вам нравится отыгрывать на каких-то дальних расстояниях, если вам нравится получать удовольствие от суперточного орудия, он безусловно для вас. Если... Вы не готовы отыгрывать на картонной машине, которая очень быстро выносят в ангар. Если вы постоянно где-то отсвечиваетесь и торгуете своей хпшкой, то безусловно вам ее приобретать себе смыслом навряд ли будет. Кроме того, ребят, помните о том, что в наборе есть 14 дней према и x5, что может быть тоже, кстати, кому-то гораздо даже интереснее, чем сама машина. Ну, тут уже смотреть по вашему карману. Мое дело показать машину не во всей ее красе, а в том виде, в котором она будет в ваших руках, если вы средний игрок, который дорожит своей голдой и хочет принимать взвешенное решение. Ну, а для того, чтобы смотреть честные обзоры, подписываемся на канал, ставим палец на колокольчик и отправляемся на Discord, чтобы не пропускать новые видео. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия, пока-пока.